Всё, где обещанный портфмоб? Эрик, Оранж, Дебисил. Я же А чё, другие герои не сподобились? Да, Красный горит. Ну все? Пробег посвященный водосезону, Вот считать открытым. А? <с> же <Harvard> Лепесин ну, Слушай, у тебя есть? Чё ты как собака? Имя есть, Оренчик Это Орнчик, говори имя. Сразу за не мне, Бросай в тр выходи за него не, не, не. Какой замуж, ты что? ты что? Она 15 раз глаза уже, а, а я себя берегу А я себя берегу Я себя берегу, я себя берегу до второго братья Ты еще как Вот так, пошли для истории на <смех> <смех> Но я думаю, как бы еще отдельно, кроме камеры, поставить регистратор. Стоять? Зачем я здесь стоять здесь? Ну и вверху? Да. Поехали, я расскажу вам неверке. Короче, еду я из Судока до Севастополя. Поэтому все вот, вот, поделился. И по довушкой. Смотрю, парень с девушкой. барь загружен по самому не могу. Знаешь, вот как эти показывают, э, э, ну, в Средней Азии там лишака нагружит, у него аж калинки подгибаются, но он идет. Вот прям в таком состоянии. Вот ну, так я, вот, я примерно так и езжу. Да, барь, вообще, весь загружен, Они вдвоем, парень, девушка мускали богатые. Короче, мускали. У девушки еще, ты вот такая-то. 500, это 450 висит ну, на <св> одной <то, св> на... ха <св> <св> на, на одном ёбре, да? <св> на одном ебре вдвоем едут. И груженые по самому не могу. Одно... Я смотрю, говорю, вы посмотрите, вот у меня 600 ка и груж... я взял все по минимуму Вот просто гордожденец не взял, вот у меня карточки, я и рассчитываюсь. Они такие. Как вы едете у Да нормально? Я вообще... Я Я есть. Ну... А что там Всё, без шлема, без так. коньков. Я да, да я так. Я, я так. Не падай. А, вот, на камеру снимаешь. Привет. Всем привет! Салют. Что, все, привет. Привет. Всем привет. Благовейки. Может меня поздравить, я сегодня первый день в жизни стою на коньках. Всегда все в первый раз? Вроде. Сейчас я чувствую, будет хорошее видео Чувство такое, классное Видео будет нормальное Улыбался! Так, так, так Верно не. 만ышки, значит все, да? По Тот сидит, бухает Это шампанское, можно? Нет, я надо мной А, это ты, да? Яйцо я народом. забухающим хотим. Ведь мы же хотим, а, хотим припасть к истокам, а не просто забухать. <с tweaking> аккуратнее, аккуратнее, аккуратнее. Тихо, тихо, тихо, тихо. басик ромашка. Вот ты ляг? А, да, да, да. А, ха, ляг. Э, олени, олени! Ну, лица, лица сюда, в кадр. Видно, хоть да. нет? Видно, видно, все только надо. Да, да, да, да, да. Все не Не, не лезут. Пусти такой придурка Не Тебе придурка влезут. Лечь тогда, наверное. Мотоцикл у тебя классный, хотя сам-то был в Смотровая, смотровая, нахрен. А вот не, давай. подожди, сейчас красоту наведу. Нормально, Пять, нормально. Пять, хочешь выпить, дай. Фоткай так! О, и так можно фоткать! Асан, ты меня чоппери? Ты на коньках! Скажите мне, как тормозят они? Сыгрот! Сыгрот, головой вниз! Стоять, блядь! Держи меня! Ну ты уже! Я не закрыла то, ты просто вниз, а шлем два раза уж тебя Затоги, повернись. Ага. Не видела я, что-то? Такое что, так что кто-то в руках хлеб держит, просто не парится. Я тебя вообще водки хлепнул, все это шампанским залил <звуки> Ну я просто обо всем людям пошел. Вот у вас что, в жизни вообще ничего интересного нет На свете столько прекрасного, а вы уваливаете пьяный морд Это не только конец, это вообще янки. не потому мою сестру я уже знаю твою сестру? Да, ей уже 53 года. Она старше меня. На 20 лет я старше сестры. Слушай, насчет Тарасов Гарри. Вконтакте просто не найдешь уйти. Ну. Там сейчас за этой поездки еще. Нет, лет. нет, дело в том, что, понимаешь, каждую поездку надо готовить заранее. Это до Украины недалеко. Ну да, Ну да, да, Я до ездил, На да, ездил. да, да, да, да, да, да, да,